Вот, этих человек, этих людей можно сделать так, что их Но не тебе будет ведь. Их заново. можно сделать. Чтобы Давай не видно все было. заново Давай, начинай, начинай, все заново! Заново! Всем привет! Лика, привет! Значит, нахожусь сейчас в филево и хотел бы начать свое видео с того, что поблагодарить тебя, что ты меня упомянула. Я уже об этом разговаривала с Владимиром. Тоже делает видео. И, кстати, мой сосед по земле. Я оставлю адрес канала внизу. В своем видео это, во-первых. Во-вторых, ссылочку дала на мой канал. Спасибочки тебе. В свою очередь хотел бы показать его ссылочку. Вот одна ссылочка на Ангелику по-немецки, а по-русски просто Лика. Как она сама просила себя называть на канале своем Ютубе. Вот в данный момент едем в машине мы и. Мы тебя слушаем. Значит, что хотел я в своем видео тебе рассказать? Да до бува! любое видео будешь, мне так это самое начало даже, которое я изменил, ты должен так запользуешься, маку. Ты видишь, сзади у меня два человека, которые. Ä, портит все мое видео это во-первых, во-вторых, мы не хотим видеть эти лица теперь, после этого реакция ноль ну так вот um, с помощью Coral Video Studio можно сделать так, что эти лица будет не видно вот uh, также можешь любое видео, которое тебе Лиц не будет видно, а то, что они орут, будет видно? Ну, видно не будет, будет слышно. Плюс еще, Тут по немецким то, законам чтобы не нужно, чтобы была. не было видно лица я и думала. чтобы не было видно номеров машин, номеров домов, ну я так предполагаю, на счет домов. вот вот эти три вещи, которые не нужны. С помощью этой программы ты можешь сделать так, что этого не будет видно. Все еще раз благодарю тебя за то, что ты меня упомянула в своем видео, дала мою ссылку на мой канал. До встречи. Надеюсь, мы еще услышимся, увидимся. Видео больше выставляй своих. Пока.